Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Сегодня я хочу представить вам новую модель газогенератора S1000ACS. Основной отличительной особенностью этой модели является наличие электронной коррекции и стабилизации силы тока, а также потребляемой мощности. Стабилизация тока позволяет работать нашему оборудованию без самопроизвольной перегрузки и перегрева электролита вследствие чего значительно увеличивается время непрерывной работы газогенератора и срок его эксплуатации. Немного о технических характеристиках устройства. Тип электролизера двухконтурный с жидкостной системой охлаждения. Потребляемая мощность до 5,5 кВт с возможностью управления и стабилизации нагрузки в диапазоне от 0 до 100%. Максимальная производительность 1650 литров газовой смеси в час. Расход дистиллированной воды до 900 мл в час. Максимальная рабочая температура электролизера 65 градусов. Управление газогенератором достаточно простое. Для активации электронного блока управления вставьте и проверните ключ замка контроля доступа. Первые 15 секунд блок управления будет работать в режиме настройки таймера. Вы сможете задать время работы газогенератора в диапазоне от 1 секунды до 120 минут. После чего блок управления перейдет в режим настройки ограничения потребляемой мощности. Установленное значение потоку будет поддерживаться блоком управления в автоматическом режиме. После установки всех необходимых параметров мы можем запустить газогенератор. Для управления подачей питания на электролизер мы можем использовать беспроводной сенсорный пульт дистанционного управления. Дополнительно мы можем использовать еще один пульт дистанционного управления, выполненный в виде брелка.